Хочу рассказать про материал, многие из вас наверняка знакомы с э -э ижорской эпической традицией и вообще с прибалтийской финской эпической традицией, и поэтому я вот первую часть достаточно коротко проговорю, тем более, что в основном вся информация, она изложена на слайде, Важно то, что запись эпических и вообще народных песен, она происходила такими волнами, вот. и то, что происходило в 19 веке, это, это были очень хорошие многочисленные попытки, и, собственно, большее число материалов у нас есть как раз, очень важных материалов из 19 века, но это записи не очень надежны в языковом смысле, или не всегда очень надежны в языковом смысле следующая волна это, это 20 век и там в связи с тем что эпическая традиция она постепенно угасает соответственно записей становится меньше но зато возрастает их качество и наконец мы имеем то что мы имеем сейчас это 21 век собственно носителей народных песен практически исполнителей народных песен уже не осталось, носители языков даже уже сохранение этих материалов, оцифровка, попытка их интерпретировать, такая более интенсивная более интенсивное обобщение этих материалов. Все основные работы, посвященные языку эпических песен, песенным традициям, исполнителям, они все были опубликованы в XX веке. Тем не менее нам, собственно, осталось очень много для интерпретации, потому что, как я уже сказал, вот все эти материалы, которые мы имеем, этих трех этапов, они достаточно все разные. Вот. Соответственно, сейчас есть возможность производить такие более специфические исследования, причем исследования даже не привязанные, собственно, к исследованию языку народных песен, то есть не к поэтическим исследованиям, ни к исследованиям. Поэтому э, вот в этом докладе я, я решил обратиться к э, топонимике, потому что она меня интересует в целом и вот в других аспектах. Я участвую в экспедициях топонимических животных. Э, вот мне просто стало интересно, поскольку я уж так сильно погрузился в материал, мне стало интересно посмотреть, а что у нас есть по топонимии э, Ингермоландии которую мы достаточно интенсивно изучаем, что у нас есть в эпических песнях. И выяснилось, что... Ну, собственно, можно было предположить, что все эти песни, они содержат очень большое количество таких локальных географических названий, и эти локальные географические названия, они достаточно казиональные, то есть они случайные, от варианта к варианту они могут встречаться, могут не встречаться, ну и, соответственно, все зависит от настроения и от как бы, мировоззрения самого исполнителя народов. Вот. Но есть некоторые сюжеты в эпических песнях, которые посвящены таким каким-то глобальным доисторическим событиям. Это, как правило, мифологические сюжеты, которые распространены у всех прибавкинских народов. Но оказывается, что у каждого прибалтийского и финского народа, поскольку они территориально все-таки проживают в разных регионах, есть такое особое, особое направление взгляда на какие-то важные объекты, такие известные всем объекты. И, собственно, вот этот вот общий набор географических названий как раз интересно было посмотреть, тем более что... Если наблюдается вот такая вариативность в, в местных названиях вот, от песни к песне и так далее, то на самом деле есть некие устойчивые такие топонимы, которые мы встречаем во всех вариантах. И, собственно, вот я обратился в связи с этим к сюжету который называют большой дуб это такой древнейший космогонический миф и там речь идет о неком дереве ну дерево оно встречается мифологически да, у многих народов вот это дерево, чаще всего дуб появляется благодаря хорошему удобрению земли например пивом да, вырастает выше неба, загораживая солнце его необходимо срубить и люди ищут дровосека, которые способны с этим справиться. Потом из дерева делают необходимые хозяйственные постройки, баню и разную прочую деревянную... Вот так, в целом этот сюжет, но у каждого народа он приобретает свою собственную интерпретацию. Более того, в более поздних э вариантах там уже происходит кон контаминация разных сюжетов, и они начинают разным образом переплетаться. Вот, собственно, в корпусах... В корпусе древней песни финского народа, это оцифрованный корпус общества финской литературы, там насчитывается более 300 записей на этот сюжет, из которых мы выбрали 50 текстов, которые были записаны одним лингвистом примерно в одно и то же время. И интересно, что вариант этой же эпической песни, он найден и корейскими исследователями Климосу, и опубликован в сборнике народной песни» Гермаландии. Собственно, вот такой небольшой отрывок. Здесь речь идет о том, что сестра пошла искать брата. То есть это уже, видите, такая контаминация сюжета. Вот она искала его в Соме, искала на островах, обыскала его на половину Москвы, обыскала уголок Хронштадта и местечко маленькое в Питере. Дальше просто смотрим, я уже здесь не привожу перевод, дальше просто смотрим на вот эти вот выделенные топонимы и видим, что они в разных вариантах, какие-то сохраняются, какие-то меняются, вот есть какие-то устойчивые, там Москва повторяется в Соме, да, в каком-то осталось только Вира это Эстония, и вот итог, это такая табличка, собственно здесь один ноль, это встретился, не встретился, да, то есть это не количественная характеристика, вот, мы видим, что есть набор Топониум, который практически встречается во всех диалектах, то есть во всех вариантах практически, да, которые встретились, это Финляндия, затем некие острова, но можно тоже предположить, что это за острова, то есть это острова в финском заливе, которые находятся в сфере экономической и культурной деятельности, находились да, в сфере экономической и культурной деятельности вот, того населения и жесткого, которое проживало в этих районах. Затем, безусловно, Москва, потом Капория такой важный центр, естественно, Петербург и История. Вот это, это все, что это такая значит, картина мира вот, жителей Гермоландии 19 века. Глобальная картина мира. Да, то есть, здесь Нью-Йорка мы не встретим. Вот. Затем есть уже такие локальные, мы видим вещи, которые связаны ну, вот, с Олькинским диалектом это Сокинский полуостров, он, собственно, ближе, ближе всего, получается, к Финляндии вот там появляется Турку, появляется Кронштадт тоже понятно, что это ближе к морю, да? ну и здесь Новгород, но это может быть и случайно, то есть затем затем Нижнелужский диалет, который, на самом деле, все дальше всего от, от моря и получается, что здесь вот есть какой-то странный топоним Верханен да? и местный топоним Хархан. Собственно, к выводу сразу. Соответственно, мы можем сказать, что вот во всех трех диалектах представлены топонимы, которые отражают вот эту самую языковую картину мира и собственно, важность определенных объектов, которые достаточно удалены от самой Германии. Да, и это прежде всего Финляндия и Москва. Затем следующий круг, да, это значительные региональные объекты. Капория, Петербург, Эстония. При том, что Капория, это, конечно, один из главных исторических центров Германии. И он являлся еще приходским центром в лютеранской церковной жизни. Ну и мы понимаем, что исполнителям эпических песен были известны и вот исторические торговые центры, то есть толку и Новгород есть вот этот вот аперитив острова на самом деле его нельзя соотнести с каким-то конкретным объектом здесь могут быть гипотезы то есть это может быть и архипелаг вот эти вот, которые называют большие острова в Балтийском море могут быть какие-то отдельные острова но здесь дело в том, что вот во всех текстах его позиция всегда рядом с Топониом Финляндии то есть все-таки мы понимаем, что речь идет о островах, которые находятся вот по пути Крынья. Тем более, что э, контакты они были достаточно интенсивные по морю. Э, Кронштадт появился, э, естественно, да, намного позже и появился только в текстах XX века. То есть мы понимаем, что это как бы новый приоритет в, в объектах Нирмаландии. В, в текстах XIX века мы, мы его практически не встречаем. Ну и вот те, те отдельные топонимы, которые я говорил, сложно как-то объяснить То есть вот просто попало в деревню Гаркова Я говорил, что периодически вот такие оказиональные топонимы, они встречаются То есть это зависит просто от, как бы, от личного впечатления исполнительной песни То есть он может упомянуть и свой населенный пункт, в принципе, свою деревню в, в песне Может может по ассоциации поменять с соседней и так далее ну и вот есть топоним Ленехен, который, в общем, понятен, это, это русский, да, но интересно, что его форма какая-то очень понятная и, и больше она не встречается, то есть вот есть такие топонимы, на которые мы положиться не можем, и, соответственно, это как раз речь идет о том, что те тексты XIX века, про которые я говорил, они могут содержать какие-то вот такие ошибки, связанные и, и, и с тем, что исследователь мог что-то не то услышать, да, и записатель мог плохо, и потом это плохо было напечатано, и потом это было плохо оцифровано. Вот всегда встречаются такие вещи в, в, в таких, такого рода корпусах, собственно, на, на которые мы особо не можем повалиться. Ну вот, собственно, это все. Спасибо большое за внимание.